Меня зовут Андрей Павленко, мне 39 лет. В настоящее время я являюсь руководителем онкологического отделения крупной университетской клиники в городе Санкт-Петербурге. Две недели назад, две с половиной даже, две недели назад, я узнал, что у меня агрессивная форма рака желудка. И в настоящее время я являюсь самым настоящим онкологическим больным. У меня есть все атрибуты онкологического больного. Это порт для внутривенных инфузий, которые установлены под кожу. И я уже прошел первый курс химиотерапии. И план лечения, который совершенно четко обозначен, и я знаю, что будет следующим моим шагом. Микрич, ну, вот Чем меньше рапа, тем хуже зашивать косметики. По всем онкологическим стандартам и правилам в настоящее время мне показано проведение химиотерапии.